И хотя вы не всегда осознаете свои привычки, как они формируются и почему они у вас есть, они играют важную роль в том, как вы думаете, чувствуете и действуете на ежедневной основе. Итак, вот семь привычек, которые многое говорят о вашей личности. Номер один то, как вы ходите. Знаете ли вы, что то, как вы ходите, может многое о вас рассказать? Быстрая походка может означать, что вы очень логичны, самомотивированы и конкурентоспособны. Те, кто ходит, в грудь вперед, отведя плечи назад и высоко подняв голову, зачастую уверены в себе, общительны, харизматичны и стремятся привлечь к себе внимание. С другой стороны, те, кто ходит легкими шагами и пригибает голову, обычно чувствительны, мягкоречивы и вежливы. Недавнее исследование, проведенное в 2017 году, показало, что осужденные преступники и психопаты часто выбирают своих потенциальных жертв, просто оценивая то, как они ходят и насколько уязвимыми они кажутся. Номер два – то, как вы пожимаете руку. Как вы пожимаете чью-то руку? Одно исследование, проведенное в 2003 году, показало, что люди с более крепким рукопожатием, как правило, более эмоционально выразительны, экстравертированы и оптимистичны, в то время как люди со слабым рукопожатием более застенчивы, невротичны и неуверены в себе. Кроме того, текстура ваших рук, продолжительность рукопожатия и то, поддерживаете ли вы зрительный контакт, также могут играть роль в том, как другие воспринимают вас. Номер три: Ваш сетевой этикет. Люди могут многое узнать о вас, просто прочитав одно сообщение или электронное письмо, которое вы им отправили. Знаете ли вы, что ваш сетевой этикет или нетикет подразумевает не только тон и содержание ваших сообщений, но и длину, частоту и скорость, с которой вы отвечаете. Интроверты, как правило, более вежливы и формальны, а экстраверты более дружелюбны и непринужденны. Хороший словарный запас свидетельствует о высоком интеллекте, а постоянное отсутствие опечаток может говорить о перфекционизме и высокой добросовестности. Те, кому вы отправляете длинные электронные письма, также отличаются энергичностью и ориентированностью на детали, но при этом могут восприниматься окружающими как более нуждающиеся и требовательные. Номер 4. Ваши привычки в еде. Вы придирчивый гурман. Быстро ли вы доедаете свою еду? Уверенные в себе и уравновешенные люди, как правило, едят медленно, потому что им нравится не торопиться, чтобы насладиться едой, и они не стесняются есть. Быстрые едоки, напротив, более амбициозны, целеустремленные и угрюмы. Также было установлено, что придирчивые едоки склонны к беспокойству, контролю и ориентированы на детали. Номер пять. Ваши привычки в тратах. Вы импульсивный транжира или любите тратить время на то, чтобы убедиться в своих покупках? Импульсивные транжиры склонны к спонтанности, к и любят жить моментом, в то время как разумные транжиры более рациональны, терпеливы и предпочитают смотреть на картину в целом. Если вы тратите больше на роскошные вещи, такие как посещение спа-салонов и шикарные ужины, это может означать, что вы любите баловать себя и хорошо относиться к себе, в то время как те, кто тратит больше на самое необходимое, например, на продукты и коммунальные услуги, более практичны, ответственны и рассудительны. Номер 6. Ваши нервные тики. Есть ли у вас дурная привычка кусать ногти или грызть губу, когда вы нервничаете? Может быть, вы ковыряетесь в коже или постукиваете ногой, когда чувствуете себя на взводе? Каким бы ни был ваш нервный тик, он показывает, что вы чувствуете себя беспокойно, некомфортно и тревожно. А если вы замечаете, что делаете это чаще, то это может означать, что вам трудно контролировать свои эмоции, успокаиваться и преодолевать перфекционизм. И номер семь – ваш почерк. Вы наклоняете свои слова вправо или влево. Те, у кого крупный почерк, обычно более общительны, ориентированы на людей и имеют сильное желание быть понятыми, в то время как те, у кого мелкий почерк, часто сосредоточены, интровертированы и аккуратны. Люди, у которых почерк наклонен влево, интроспективны и сдержаны, в то время как люди с правым наклоном более дружелюбны, сентиментальны и импульсивны. Люди без наклона склонны к логике и прагматизму.